Здравствуйте. Здравствуйте. Елена и Надежда. Можете включить микрофоны и задавать вопросы. Консультацию я же буду проводить не просто, а по вашим вопросам, ребята. Поэтому, пожалуйста, включайте микрофоны и задавайте вопросы. Добрый вечер. Геннадий. Добрый... Пожалуйста, говорите. У вас какой вопрос? А меня слышно? Слышно, слышно, Ну, вопросы по Камтазии, конечно. У меня вопросов как бы много. Ну, начните, начните хотя бы с одного, с двух. Ну, я как бы на нач... в самом начале еще перешла вот на компьютер наконец-то. Здесь мне подсказали люди уже. Я же была все в телефоне, у меня поэтому вообще было как бы не очень удобно работать. Я сейчас уйду с экрана. Включу демонстрацию экрана uh -huh. и покажу, как это делается, а потом вы попробуете открыть свой экран. Хорошо? Хорошо, uh -huh. хорошо. Давайте. Все, теперь мы видим да. ваш экран. Все видят ваш экран. Да, видно. три точки. Смотрите, я к трем точечкам подвел. Что здесь написано? Появляется надпись «Настройка управления Google Chrome». Ну, ну да, ну, да. Да, вот я хлоп на, на эти три точки левой кнопкой мышки нажимаю, и вот папка загрузки. Нажимаем, открывается, все, что вы скачивали, она вот здесь отображается. И вы ее просили, чтобы она вот так сделала, она... да? О, Я в Ютубе не могу... Фотографии есть, а дальше я не знаю, что делать. Значит, смотрите, в шаге шестом было написано открытие YouTube канала оформление YouTube канала и создание шапки канала. Внимательно смотрим видео и делаем так, как там все рассказано. И все. Вы входите на свою страничку в канву и спокойно делаете шапку, как указано в видео. Они, они бесплатные? Платные есть, да? Да, всякие? есть здесь бесплатные, есть здесь платные. А мне, у меня просто фотография осталась, надо по-новой регистрироваться, что у меня там... Вы удалили всю шапку, да? Не вот здесь, а вот давайте вернемся назад. У нас вот здесь вот, тренинги, тренинги. архив, да? Ага. Вот сюда заходим. Ага. И вот здесь ищем. YouTube, ага. Вот здесь смотрим. А создание канала на ютубе Дмитриева? Как создать шапку для э, фоторедактора и канва? Вот она. А, ну, понятно. Я уже посмотрела, я не скачала ее. Ага. У меня она или не сохранилась, я уже тут перезагрузила компьютер и глянула, и нашла загрузки. Выходит вот uh -huh. такое меню, вот тут вот написано «Скачать», левой кнопкой щелкаете, а. смотрите, Лена, смотрите, вид что будет в вид происходить в Google браузере. Смотрите все. Скачать. Я записываю. Левой кнопкой Скачать. «Скачать». Теперь будет все ясно, уже хотя бы я тут себе на блокнот начертила, там буду… Давайте, Татьяна Горбачева, давайте. Вы меня слышите, да? Да, слышу, слышу, давайте не работал. Так, я камтазию делала, сегодня картинки делала. Мучилась, но получилось. Не, не имею интервалы. А я первоначально, вот как интервалы ровно поставить, чтобы они были на одном расстоянии? А пока, пока она там думает, подскажите вот насчет завтра. Завтра покажу вам свое видео. Нет, мне не видео. Вы мне сейчас должны были открыть экран. Да. Вы умеете же открывать экран? Так, у меня уже все, мы вас видим, Выборки, ваш экран так. видно. О, взяла, выключила. Ну, я, я все, все, все, все. То-то, то-то и то-то. Угу. Что вам понравилось? Хорошо. Вот, примерно вот в таком плане за одну минуту, угу. не больше, вы должны рассказать. Все, Это лицо, тоже, лицо наше тоже будет видно или нет? Вас будет прекрасно видно на весь мир. А, а как я завтра смогу, если не... И чтобы я мог подсказать, ага. мне нужно, чтобы я видел, что вы делаете. Чтобы я вам говорил, вот туда надо нажать, сюда нажмите и так далее. Корону на голову Да, да, да. А так как я бегал от одного коуча к другому, я тому заплатил, тому заплатил, тому заплатил. У того это узнал, у этого, это узнал. А вместе свести я их не мог, эти знания. Потом, когда я уже даже по системе обучился, только потом я осознал, все, что я тратил раньше, зря не пропало. Потому что я приобрел опыт. Они меня научили многому. И я им по всю жизнь буду теперь благодарен. Вот. Ну и всем учителям, которые меня до этого учили, тоже. На линию вот этого времени, таймлайн называется, файл вот этот. Вы берете его отсюда левой мышкой, да, сюда перетаскиваете и подводите его вот так, вплотную прямо. Вот так, вплотную. Видите? И получается вверх идет да. желтая полоска. Ну, где-то что-то не так делает. Вот эти файлы соединились. Видите? Вот так, угу. если вот так. так да. У вас вот так получается, да? Да, да, да. Вам их просто сдвигать надо. Брать левой кнопкой мышки и передвигать. Ну все. И поэтому, когда видео идет, листается. Между ними черный вот экран получается. Конву освоили. Мне нравится конва. Камтазию освоим. Мне интересует Валентина Петрушенко. У вас какие-то вопросы есть? Будет работа, будет вопрос. Пока нет. Так, Екатерина, включайте микрофон. Добрый вечер всем. Ну, у меня был вопрос, но э, по ходу действия я нашла ответ на свои, на свои вопросы и по Камтазии... Геннадий Петрович, еще один вопрос. Вот, ну, допустим, проверю я его на уникальность это название, да, я вот, честно говоря, не совсем поняла, надо, чтобы как можно больше было похожих названий или наоборот, чтобы это было, ну, не так часто встречалось? Ну, если ни у кого нет вопроса, я спрошу простой вопрос. Разве? Да, Все Разве? ясно, хорошо, мне теперь понятно. Да я боюсь, что я сейчас вот выйду туда, уйду в сообщение, как у меня уже было так. Все, значит, зашли, все скопировали и попали, а я вылетела. Надежда. Я боюсь, да, запомнила, только боюсь, что я сейчас не скопирую. Вы сейчас делайте, пока мы здесь. Это все А вот вы и все. На ну Надежда. сейчас попробую. Вы видели, сколько я потратил времени для того, чтобы я больше да, говорил, я чем делал? Вот вы сейчас. не лишь быть Вы сейчас покажите да. эту ссылку. Я. Теперь да. правой. Дальше. Правой кнопкой нет. мышки вот так щелкните по ней. Правой кнопкой мышки снова нажимаем. Ну, Ищем ну, слово да, закрепить. закрепить. Нажали. Все. Видите, да. он в самом да. углу. Так и пароль ну, свой. Ну, вот. Да, было. было. Ну, вбивайте какой-нибудь пароль. Ну, так, точка, теперь точка, нажимаем да? красную кнопку ⁇ Выслать ⁇ Ссылка для делаем. восстановления пароля была выслана на вашу электронную почту. Заходите на свою электронную почту. И у вас контрольная строка пришла. Забивайте сюда. Так, все, вы вошли. Да. Ну все, спасибо наконец-то, господи. Ну вот смотрите, еще один вопрос. Теперь нажмите кнопку ⁇ Остановить показ ⁇ красненькая. Вот тут у вас, вот под вашей аватарочкой, да? Спасибо большое. Я прямо очень рада, что я говорю, что хотела. Спасибо. Оказывается, все можно добиться, если вместе всем разбираться. Правильно? Да, да, да. да. Ну, все, давайте. Да. До завтра. Спокойной, спокойной, спокойной ночи, спокойной ночи да. вам всем.